Случай, описанный в песне, на сто процентов выдуманный и чисто медицинский. Никакого отношения к реальной жизни, уж тем более к политике, не имеет. Вадим, Вадимович, хирург от Бога. Хошь обрезание, а хошь кастрацию, Чтобы простить вопрос один немного. Решился он на спецоперацию, Ему сказали, пациент готов. Согласен он, и надо где побрит Минут пятнадцать тут всего делов Короче, режем мы аппендицит Вначале шло все по плану вроде Все вроде штатно было в отделении Хирург уверен в положительном исходе Как начал вдруг больное сопротивление Кричит, а ну-ка уберите ножик нахер Вы кто такие? Заурал он вдруг мне нужен стоматолог, парикмахер Ну терапевт, уж точно не хирург Врачей команда, славные ребята Хоть не слыхали, они такого раньше Согласно данной клятве Гиппократа В крови по локоть спокойно режут дальше Вас лишних органов, ну где-то половина Вам печень селезенкою вредит Зовите батюшку, ну или раввину. Пусть лучше молится, он, чем вот так кричит. Не просто оперировать Буяна. Не ждал хирург такого расколбаса Собрали под с него аж три стакана Полдня уж режет вместо получаса На крик сбежались с соседних отделений Кричат Вадимыч, скальпель, убери-ка Больного суть ясна сопротивлений И без согласия резать просто дико Вадимыч им, идите-ка вы в жопу ну, в смысле, вернитесь в проктологию Отрежу пятку вот от голеностопа, и к вам приду с ножом я бурологию, соседи не хихикают над шуткой, борются с хирургом-узурпатором, прыщутся зеленкой, бьются уткой и электрическим дефибриллятором Под натиском хирургу неуютно. Забрызган весь он кровью и зеленкою, и охерев от битвы абсолютно вернул обратно печень селезенкою, мы это наблюдали сообща, и случай был в аналог зафиксирован. Хирург, представьте, получил по щам от органа, что был им ампутирован. Слыхал я в операционной этой, и сейчас летают скальпели с зажимами. Воюют нынче сетуй ты не сетуй, непобежденные с непобедимыми Тот, кто всегда для упрощения режет, тот, кто совсем не верит в терапию Вопросы у него одни и те же И вечно бьется за родную хирургию Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для оказания помощи в описании. Большое спасибо!